друзья всем привет сегодня мы продолжаем э, клубную тему у нас сегодня вторая тема тема души она на самом деле очень глубокая она затрагивает естественно и другие темы э, поэтому мы постепенно будем их раскрывать и знаете вот это видео э, на самом деле оно является вторым видео вчера я торопился я э, спешил успеть выдать этот материал но сам мир меня остановил и я понимаю, что в современной камере у меня только в первый раз, в единственный раз возник вот этот баг. Поэтому будем считать, что это во благо. И та информация, которую я сегодня добавил, мы ее, возможно, разделим на две части, потому что, а может быть даже на три части, в зависимости от того, насколько она будет вам резонировать. И знаете, когда на встречах или на других местах мне задают вопросы, я очень вижу в некоторых людях, Такое стремление получить однозначный, такой односложный ответ. И знаете, если получается, что с 2 плюс 2 или 2 умножить на 2, это вообще возможно, то с раскрытием таких тем, как душа, это не работает. Потому что здесь надо основательный подход, надо, чтобы э, тему раскрыть, давая очень много разных аспектов постепенно. Вот этим мы сейчас займемся. Я, естественно, немножечко структурировал эту всю информацию, и вам может быть показаться, что она очень перенаполнена. А такая она может и быть на самом деле. Поэтому в нужных местах вы прямо останавливаете, можете переслушать. Я вам рекомендую записывать какие-то вещи, сразу помечать как вопросы. Кто находится в клубе, разберем эти темы прямо по вашим вопросам. Так что давайте погнали кто такая душа надо рассматривать с многих сторон и огромного количества процессов на самом деле их бесконечное ну, количество этих процессов поэтому этот ролик он способен лишь немного приблизить к осознаванию того что такое вообще душа но до квинтэссенции ну, мягко говоря вообще-то будет далековато и все относительно все многогранно все переплетено одно с другим, Поэтому эта тема, она плотно связана с другими темами, такими как время, мерность, абсолют, создатель и так далее. Постепенно мы их все разберем и будем разбирать не раз, и тема души будет вообще дополняться. Все связано между собой через эти понятия, а душа является в этом процессе связующим звеном. Поэтому так все и происходит. Она является частью Абсолюта, частью Бога, а Бог он проявляется через нее. И давайте теперь по пунктам. Дальше действие, бездействие. Да? Вот в своем проявлении душа имеет абсолютную свободу выбора. И неважно, действует она или бездействует, она в любом случае начинает проявляться необходимым ей образом, и необходимый открывается ей вариант. Здесь стоит сказать, что есть переживания у людей, что они не проявляются в этом мире должным образом. Я вижу, что их это пугает с точки зрения собственной такой позиции, а вот с позиции души это нормально. Так что не стоит переживать, вы, в общем-то стремитесь сделать, поступать, как считаете правильным обучаетесь и так далее, но в этом процессе оставляйте спокойными и знаете, что все происходит так, как надо. И она, душа является создателем и проявителем реальности. На чем она фокусируется, то, в общем-то, и проявляется. И масштабы этих процессов с точки зрения абсолюта, они не ограничены. Но есть ограничения, и эти ограничения могут проявляться через уровень развития души. Ну, например, пример ребенка, который не может задать слово вагариф, папа, объясни мне, что такое вагориф. Душа рождает разные уровни и восприятия, так как душа является сторонним наблюдателем, задавая вопрос, человек, как правило, он желает получить односложный ответ. И если с дважды два это работает, то с раскрытием темы души это уже не работает. И чтобы по-настоящему. Познать, что есть душа, кто такая душа, надо рассмотреть то, кем она является с многих сторон и огромного количества процессов. И на самом деле этих процессов бесконечное количество, потому что абсолют он бесконечен. Поэтому этот ролик он способен лишь немножечко приблизить к осознаванию того, кто такая душа, но до квинтэссенции нам будет, мягко говоря, далековато еще. Все относительно в этом мире, все многогранно, все переплетено одно с другим. Поэтому и тема души, она на самом деле очень плотно связана с другими темами, такими как время, мерность, абсолют, создатель и так далее. И постепенно мы в клубе будем эти все темы раскрывать, разбирать по косточкам, и тема души будет также дополняться. Все связано между собой через эти понятия, которые я назвал, а душа является в этом процессе на самом деле связующим звеном. Она является частью абсолюта, частью Бога, а Бог он на самом деле проявляется через душу. И дальше вот мы слышим действие бездействия, да такое. В своем проявлении душа имеет абсолютную свободу выбора, и неважно на самом деле она действует или бездействует она в любом случае проявляет лишь тот вариант, который ей необходимо. И с ней случается именно тот вариант, который ей необходимо. И здесь стоит сказать, что есть люди, которые переживают, что они проявляются в мире ну, не должным образом. Да? И я вижу, что их это на самом деле пугает, а с точки зрения позиции ну, вот, божественной, с точки зрения позиции души, можно расслабиться, так, так как... Можно стремиться делать все, что вы хотите сделать, поступать, как вы правильно считаете, что нужно поступать, но в самом процессе оставаться спокойным и знать, что все, что происходит, оно происходит так, как надо душе. Душа, она является создателем и проявителем реальности. На чем она фокусируется, в общем-то, то и происходит, то и проявляется. Да? И масштабы этих процессов с точки зрения абсолюта, они не ограничены. Но есть ограничения, и это ограничение может проявляться через уровень развития самой души. Пример, это знаете, можно сказать, как вот ребенок. Вот ребенок, он не знает, что такое логарифм, поэтому он не может спросить. И душа она рождает разные уровни восприятия, так как душа она является сторонним наблюдателем и все наблюдает за всем. Здесь можно привести пример трех на ну, на примере трех частиц объяснить, когда есть первая, вторая, третья частица. И душа может сфокусироваться на первой, посмотреть с точки зрения ее на вторую и третью, может то же самое сделать с каждой другой частицей. И вот в этом процессе вы понимаете, насколько целостная становится картина, когда душа станет на место каждой из этих частиц. И это все равно, что мы разберем пример трех людей. например. У первого человека он, у него плохое здоровье, у второго – хорошее здоровье, а у третьего – он там богат, четвертый беден. Да? И только тогда, когда душа станет на место каждой из этих дел, она осознает всю картину и начнет понимать, как одно взаимосвязано с другим. То, что я говорил про разные частицы, когда одна смотрит за второе, это рождает разный уровень восприятия. И тут надо еще понимать, что вообще душа она рождает движение, а значит, она рождает и саму жизнь. И если есть что-то, но нет стороннего наблюдателя с точки зрения э, жизни, да, то можно сказать, что этого на самом деле нет. То есть, возможно, это сразу непонятно, но все, что связано с жизнью, с разумом, э, оно по большому счету, связано и с душой. Давайте я попробую поделиться с вами своим образом того, что такое душа через разные стороны восприятия. И первое восприятие будет с точки зрения, с позиции тела, находящегося в воплощении. Ну, то есть это вот то, кем мы, в общем-то, себя и привыкли воспринимать. А пока душа находится в воплощении, можно сказать, что она является частью тела. И происходит соединение двух программ, духовное и материальное. Ну, я об этом рассказывал, если будет непонятно, то спрашивайте. Душа находится в теле, но лишь потому что... Тело находится в душе, и это ключевой момент, который зачастую люди путают. Душа, она является фактором жизни тела. Тело живет, пока душа фокусируется на нем. А в противном случае тело умирает. И любые события, происходящие с телом, они являются следствием выбора души. А процесс умирания, он является таким же выбором души, как и все остальное. И тело не может умереть, если душе это не нужно было. Душа выбирает тело, и выбор происходит от общего к частному. Если в этой части кому-то опять же будет что-то непонятно, да, то спрашивайте, я расскажу, каким образом это происходит. Ну и расскажу более детально. Второе восприятие с позиции души. Для души нет ничего невозможного. Это вот первое, что надо понимать. Душа осознает, что является частицей Бога и Абсолюта. Душа вечна, она проходит путь воспоминания и забывания. Эти процессы, они цикличны, и эти циклы бесконечны. Но каждый цикл, он раскрывает новую грань этого процесса. И стопроцентное забывание душой себя, вот про то, что я сейчас говорил, да, это с точки зрения человеческого восприятия является ее смертью, ну, смертью души. Но на самом деле оно таким не является. И э, рождение души начинается с осознавания э, такой фразы, знаете, ⁇ я есть ⁇ То есть когда душа начинает осознавать, что я есть, вот с этого момента можно сказать, что она появилась. Потому что душа, она на самом деле является э, разумом, сознанием а потом которое уже проявляется через все остальное. И для души квинтессенция это стопроцентное воспоминание себя. То есть в, этом, в этой точке душа проявляет свое божественное сознание, которое отражается через единение всего со всем. То есть все, что есть в абсолюте, оно тогда становится одним целым. В этот момент ей открыто стопроцентная целостность мироздания. В один момент становится известным все, что когда-либо было, есть или будет. И очевидны все взаимосвязи, причем от самого малого до самого большого. Душа, она не может не вспомнить того, кем она является. Ну, на примере миллионера я про это рассказывал. Да? Опять же, если кому-то этот пример неизвестен, то скажите, я с вами поделюсь. Что касается Бога, то он проявляется через душу, и здесь доказательство – это наличие у души абсолютной свободы выбора. Душа может фокусироваться на чем угодно. Это может быть как живые, так и неживые субстанции, но ну, на самом деле и живые тоже подразделяются. Нам хорошо себя чувствовать, если мы воплощаемся людьми, да, и нашему уму кажется, вот это самое необходимое. Ну, животными хуже, но тоже ничего. Но вот э, если фокусироваться на камне, то это из ряда вон выходящее. Но на самом деле, с точки зрения души, для нее нет разницы, на чем фокусироваться, потому что все необходимо для наполнения общей картины. Благодаря душе проявляются все уровни жизни. Неважно, это жизнь человека, это жизнь камня, это жизнь планеты или частицы какого-то света. Душа она может фокусироваться на любой частице абсолюта, любой энергии, любом пространстве. Надо понимать, что душа одновременно находится и проявляется на разных уровнях развития. Это может быть энергетический, физический уровень восприятия. Но основные, это, мы говорим, это материальные и духовные. Третье восприятие, про которое я говорил, это с позиции духа. Дух он смог проявиться только впоследствии того, что есть душа. В принципе есть душа. Дух он не имеет свободы выбора, но собирает в себя все, что выбирает душа. И душа она может взаимодействовать с духом, но только тогда, когда у нее достигает определенный уровень осознанности. Что касается духа, то он бесконечен и включает в себя все опыты души. Это квинтэссенция того, что происходило, происходит или будет происходить с Душой. Дух он также является элементом Абсолюта. Для лучшего представления Дух — это как знаете, отдельный каталог опытов отдельной Души, которая находится в Абсолюте. Он является своеобразной промежуточной частью, которая связывает микромасштаб и макромасштаб вот этой отдельной Души. Дух, он воздействует со всеми элементами абсолюта, так как все души, они связаны друг с другом, являются по большому счету одним целым. Так, и у нас будет сейчас четвертое восприятие, это с позиции абсолюта. А абсолют до появления души был чистым потенциалом. И первая душа, появившаяся в абсолюте, она явилась, ну, знаете как случайностью, которая не могла не произойти, то есть не случайная случайность. И абсолют, он проявил свои бесконечные свойства благодаря душе. Здесь душу стоит рассматривать именно с точки зрения стороннего наблюдателя, именно с точки зрения создателя, который является проявителем, с абсолютной свободой выбора, про которую я говорил. И абсолют, он не мыслит, он не принимает решения, но содержит в себе абсолютно все мысли и решения, ну, то есть результаты всех принятых решений, которые принимала душа. Пятое восприятие это с позиции Бога. Ну, Бог и душа это на самом деле одно целое, но проявляющееся через разные масштабы. И Бог он проявляется через души, которая в свою очередь проявляется в абсолюте. Бог он содержит в себе опыты всех духов, а значит и всех душ. Бог это связка абсолюта и души. И смысл уже был сказан, но стоит здесь проговорить, что абсолют в этом случае он является местом, где все может проявиться, а душа это создатель, который, в общем-то, проявляет, ну, то есть проявляющий потенциал абсолюта. Бог, в конце концов, это высшая форма осознанности. Ну, ребята, из большего это то, что я хотел вам сказать. Осталось только проговорить по скрипту: то есть абсолют, душа и дух является одним целым, это как один живой организм, но с точки зрения восприятия человеческого мышления, да, это все же разные понятия. И Здесь можно пояснить, как есть организм, как вот человеческое тело, вот он есть, да, но в нем есть органы, есть в нем то, что люди называют там сердцем, печень, почки, да. Так вот с точки зрения духовной составляющей абсолюта Бога, оно все воспринимается как одно целое. Но с точки зрения нашего восприятия мы дробим только для того, чтобы легче было понять вот эту целостность. Ну вот, пожалуй, все. Я буду заканчивать и жду ваши вопросы. Так что до новых встреч, ребята, жду.